Мы все давно привыкли, что Мемфис в первую очередь сравнивают с Газолем. Говорят, что э, с Газолем это, если не контендер, то один из фаворитов Запада. Без Газоля команда, которая борется за 8-9 место на Западе. Но почему-то всегда забывали о еще одном большом этой команде, Зак, Заке Рендольфе. И, как показывает последнее событие, что отсутствие Зака очень негативно сказывается на э, Гризлис. И с этим возникает вопрос, а не отсутствие ли Рэндольфа более критично для этой команды, чем Газоля. Возвращение э, Рандо в Бостон, э, его Даллас э, разнес Селтикс на кусочки, а сам э, Рандо показал невероятный уровень баскетбола. Побил э, свой личный рекорд по трехочковым, по количеству очков набранных в четверти. И просто показал свой лучший результат в сезоне, 29 очков. Конечно же, это не просто так. Конечно же, родные трибуны этому помогли. И он, скорее всего, хотел доказать, в первую очередь, может быть, Дэнни энджу о том, как он неправильно поступил, когда его обменял. Из других моментов, пожалуй, стоит отметить победную серию Детройта, который расправил крылья после ухода Джоша Смита. Может быть, где-то стала получше командная химия, стал увереннее себя чувствовать Грег Монро, и может быть, даже Стэн Ван Ганди, избавившись от Смита, как-то поувереннее начал себя чувствовать, и команда идет вперед, Пока она очень далека от того, чтобы претендовать на зону плей-офф, но первые положительные подвижки уже видны. Нью-Йорк практически официально подтвердил, что сливает сезон, и после ряда поражений тренер этой команды Дерек Фишер выступил с заявлением о том, что, скорее всего, Кармела пропустит остаток сезона, что автоматически означает, что Нью-Йорк будет бороться за первый пик.